Косметика в Fortnite это простой и клевый способ для самовыражения игроков, но иногда это может выходить из-под контроля, превращая эмоции и скины, которые мы так любим, во что-то сильно похожее на Pay-to-Win. Чокового кого Fortnite Tusa и Акоди. И сегодня мы посмотрим на 7 случаев, когда Epic Games серьезно облажались, превратив простую косметику в соревновательный Pay-to-Win кошмар. Если говорить о скинах и эмоциях в Фортнайте, про которые говорили, что они pay to win, сразу же вспоминается самая первая эмоция, которую комьюнити Фортнайта посчитала pay to win -away. И это... барабанная дробь. Это эмоция секси-шмякси. Появившаяся 5 марта 2018 года в третьем сезоне первой главы, эта эмоция обросла спорами сразу, как только оказалась в игре. Эта эмоция позволяла игрокам исполнить достаточно крутое сальто, после которого персонаж приземлялся на бок. Было две причины, по которым ее сошли пейту виновой. Первой было фактическое действие самой эмоции. Она сильно влияла на твой хитбокс, вращая его и поднимая в воздух. Заметно сильнее, чем обычный прыжок. Это не сильно помогало против скорострельного оружия, но против помпы или снайперской винтовки было достаточно, достаточно просто увернуться от выстрела неожиданным маневром, который оставлял многих беззащитными. Вторая причина, по которой эмоцию считали Пейтувиновой, это то, что было в конце ее анимации. Позиция лежа на боку – это не та позиция, которую ты можешь ожидать от персонажа Фортнайт. И эта эмоция позволяла прятаться в достаточно неожиданных местах. Когда она только появилась, многие любили прятаться в ванне с эмоцией секси-шмекси, прежде чем выпрыгнуть и положить кого-то с одного выстрела. Но в целом соревновательное преимущество, которое предлагалось Секси Шмекси, было достаточно маленьким. На карте фарт это не так уж много ван, поэтому возможности прятаться были ограничены, а манипуляции с хитбоксом сгодятся разве что для показухи. Не то чтобы это реально спасало тебе жизнь в большинстве ситуаций. Возможно поэтому люди перестали жаловаться на это, а Epic Games никогда не меняла эту эмоцию. В Фортнете целая куча интересных скинов, и они постоянно добавляются. И один или два раза случалось такое, что с некоторыми скинами было чересчур легко сливаться с окружением. Ярким примером этого был игрушечный солдатик и пластиковый пехотинец. Это скины, которые появились в июне 19-го, как часть 9 сезона первой главы. Два этих скина вызывали ностальгию по старым военным игрушкам. У многих людей, которые играли в них в детстве, как и настоящие солдаты, эти игрушки были окрашены в зеленый, чтобы можно было сливаться с окружением. Конечно, никто не хочет, чтобы бойца заметили посреди сражения. Я же прав? Ну, это имеет смысл. На реальном поле боя. Или с игрушкой. Но в Фортнайте возможность спрятаться на виду это чистой воды преимущество. Такого быть не должно. Эпикаму удалось создать хорошую копию классических солдатиков в том смысле, что они полностью зеленые, что в свою очередь означает, что они могут очень хорошо сливаться с листвой на всей карте. В игре так много зеленых мест, от деревьев и кустов буквально до травы, и нам просто не верится, что Эпики позволили такому случиться. Когда смотришь на геймплей с этими скинами в действии, очевидно, что здесь есть проблема. Но была, пока они немного их не изменили. В попытке оставить им стиль классических пластиковых игрушек и в то же время убрать дисбаланс, Эпики внесли некоторые изменения. Они добавили коричневые пятна грязи и некоторые другие элементы, наряду с более ярким контуром для скина. В следующем же патче, который вышел после появления этих скинов. Игрокам, которым не понравились изменения, Эпики позволили вернуть скин бесплатно. Мы уверены, что Epic Games на самом деле никогда не намеревались создать косметику дающую преимущество. Но иногда эмоции или внешний вид скинов делают это неизбежным. Можно, конечно, понять, почему такое иногда случается. Как бы то ни было, иногда косметика дает преимущество по совершенно разным причинам. Иногда косметика ломает и меняет игру полностью. Отличный пример такого случая в Фортнайте это кирки Звездный жезл и наследие Теслы. По какой-то причине, в сентябре 19 что-то случилось с этими кирками. И они вдруг начали наносить намного больше урона, чем другие. Звездный жезл мог убивать с двух ударов, нанося 56 урона за удар, когда должен был наносить всего 20 урона за удар. Из-за этого сбоя, если у тебя был звездный жезл или наследие Теслы, ты получал оружие ближнего боя, которое могло вынести кого-то всего за два движения, что на самом деле является серьезным дисбалансом. Как только эпики узнали об этом, они заблокировали кирки, пока не сделали фикс. Кстати, очень быстро. По поводу косметики. Настало время нашего вопроса дня. Какая у тебя любимая косметика? Оставь свой ответ ниже в комментариях. Нет, серьезно, оставь. До того, как в Фарнтае появился глубокий деп, уже было несколько эмоций, которые, возможно, давали игрокам преимущество. Вообще, мы уже поговорили об одной из них в видео. Так вот, ни один из этих скинов не вынуждал Epic Games вмешиваться и менять их. Самая первая эмоция, которая была изменена эпиками, это глубокий деп. И если честно, он это заслужил. Как только он появился, первое, что игроки начали делать с ним, это уворачиваться от вражеских выстрелов, как и Сексишмекси. Глубокий деп позволял игрокам менять их хитбокс позволял опускаться и выскакивать на своих оппонентов очень странным образом. Было довольно легко уклониться от выстрела, а затем подняться обратно, стреляя в ответ. Это, тем не менее, было только началом из всех тех проблем, которые устроил глубокий депп. Игроки не только уворачивались от выстрелов, но также они пользовались изменением хитбокса так, как эпики просто не ожидали. Вот пример. Используя глубокий деб, игроки могли проскользить под окном, перемещаясь так, чтобы враг не заметил, после чего выскочить с другой стороны. Без глубокого деба такое движение было бы просто невозможным. И вскоре после этого комьюнити Фортнайта серьезно возмутилась. Игроки заполонили Reddit и Twitter с жалобами на дисбалансность этой эмоции. И в итоге эпики наконец исправили гнусную природу скина. Это стоило больших усилий, но они все же добавили задержку после использования эмоции, которая не позволяла стрелять сразу, как только ее использовали. Такой ход избавил игроков от привычки использовать быстрые эмоции перед нападением. Одним из скинов, который вызвал очень много бурных обсуждений во второй главе, является не что иное, как дельта дельтаплан Ламарок Дэдпула. После добавления в игру, внезапно подавляющее большинство проигроков начало его использовать. Он был большой, цветастый и очень заметный. Так почему же все профи на сцене вдруг решили им пользоваться? А ответ прост. Как и вся косметика, о которой мы сегодня говорили, он давал людям сильное преимущество. А именно, в очередной раз он менял твой хитбокс. Во время использования Ламарога, моделька игрока непредсказуемо крутилась и искривлялась, чего не происходило с другими дельтапланами. Из-за этого игрокам было намного сложнее попадать по врагам, летающим вокруг. Этот дельтаплан не убрали из игры моментально, а комьюнити оставалось лишь только спорить между собой о том, должен ли этот дельтаплан быть разрешен. В итоге большинство профи и казуалов комьюнити сошлись во мнении, что Ламорог Ломорог давал людям слишком большое преимущество, его нужно было убрать. Эпики, наконец, убрали его из соревновательных игр и начали работать над исправлением, позволив игрокам использовать его лишь в обычных режимах. И все это привело к изменению анимации Ломорога. Теперь игроки намного меньше крутились в воздухе, следовательно, не получали преимущества. И, как обычно, если со скином происходят такие сильные изменения, эпики сделали бесплатный возврат, которым воспользовались очень многие. Самыми свежими и, возможно, самыми дисбалансными скинами, которые когда-либо существовали в Фортнайте, являются скины из набора «Без границ». Этот набор один из редчайших скинов, которые Эпики сделали полностью кастомизируемым. На нем можно менять основной и второстепенный цвет скина. Нелегко так сразу заметить, как это вообще может вылиться в проблему, когда попадет в игру. Но игроки быстро нашли способ, как все поломать. Ты не только можешь менять основные и второстепенные цвета этого набора, но также ты можешь поменять его так, что эти цвета будут одинаковыми. Самое ужасное во всем этом то, что можно было выбрать черный цвет и там и тут. Получался полностью черный скин, который было очень сложно заметить в затененных или в темных местах. Если кто-то сидел с таким скином в темном углу, он был практически невидимым. Это было очень дисбалансно, и через пару недель раздумий эпики в итоге с этим согласились. В патче 15.30 они наконец исправили скин, якобы сделали так, чтобы ты не мог использовать в комбинации два черных или два белых цвета одновременно. К сожалению, это не сработало так, как было запланировано, потому что игроки быстро нашли способ сломать игру и продолжать этим пользоваться, и это вынудило эпиков убрать весь набор из соревновательных режимов и назначить возможные его исправления на патч 15.40. Мы надеемся, что безграничная дисбалансная сага наконец завершится. Окей, Fortnite кореш, ты посмотрел видео о шести дисбалансных скинах, которые полностью поломали Fortnite. Косметика в Fortnite никогда не должна влиять на геймплей. Так что хорошо, что эпики обычно вмешиваются, когда все заходит очень далеко. Мы надеемся, что тебе понравилось это видео. Не забудь лайкнуть и подписаться. Мы так близки к одному миллиону, и ты знаешь, что тогда случится. Выпустим историю нашего любимого Кита Аллена. До встречи. Удачи. Увидимся в следующем видео.